Привет, дорогие ребята, с вами снова Оптимус, снова Формула, Хилл Ким 2, и мы сегодня будем гонять на Формуле. В общем, продолжаем тестировать нашу Формулу, как же она нас покажет себя в определенных гонках. На некоторых трассах мы уже гоняли, можете посмотреть предыдущее видео. А сейчас у нас лесная гонка, мы сразу, сразу же сходу потеряли бампер. Бампер антикрыло потеряли и бампер помяли. Вывернули вверх, вывернули, непонятно какая форма, она сейчас. Наверное, аэродинамики уже вообще никакой, поэтому отстаем от всех ребят. Даже парень на танке нас обогнал. У нас, естественно, последняя позиция. Но мы не отчаиваемся и едем дальше. Ведь у нас впереди еще есть время отыграться. Старт идеальный, но, видимо, ничего толком нам вот эти цепи не дают. Может, на максимальных улучшалках. как-то будет форма от антикрыла, как вы потеряли все, все конец антикрылу, <с pareil> а, Может, вре эти цепи, ну, а, на зимней трассе, ну, может, будет хорошо ä, себя вести, надо будет попробовать как-то проехать. Но пока по горной дороге нам не особо видно. Да, 18-25 секунд. А, одно очко у нас заработанное очень-очень мало. Идеальный старт, как бы мы не старались. Ну, что-то ребята нас на танке, на джипиках, на маленьких обгоняют. Но, видимо, у ребят опыта намного больше, а у нас, наверное, формула не прокачана Так что нужно посидеть немножко в игре, заработать денежок и улучшить нашу формулу до максимальных максимальных параметров. В принципе, немножко денег. И, ух ты, ух ты, третье место. Как, не крути, но уже все-таки прогресс. Прогресс у нас, и мы идем дальше. Четвертый заезд, ну не уже, и мы заработаем нужные три очка и поднимемся хотя бы на третью турнирную позицию. Вот, на третье место. Не знаю, посмотрим. А пока едем, едем, давай, танк обгоняй, давай, давай, ну нет, ай, ай, не бежи. ой, сейчас души сломали, о, у нас третье место уже есть, осталось обогнать еще двоих, ребят, давай, давай, давай, давай, формулайн тут немножко до финиша, давай, да... ну, о, как танк нас перелетел, вы видели просто, ой, тупанули, конечно, на самом финише, хотя могли занять хотя бы, на ну, вторую позицию, а на танке еще девушка гоняет, круто вообще, вот, очки нам немножко засчитали. А Давайте-ка дальше смотреть. А... О, танк! Давайте на танке мы погоняем. Деваха видели, как на танке только что вышивала. Может, и... и мы так сделаем. И, естественно, вырвем победу всех, всех, всех. Давай, газу. Танк разгоняется вообще. Обороты набирает как-то. Ну, не знаю, по сравнению с формулой вообще никак даже по сравнению с супер дизелем тут чуть-чуть побыстрее формула там вообще молниеносно набирает обороты едем едем бум бум бум бум бум бум не перевернись давай давай давай давай давай наверное все таки а вот один разбился третье место у нас уже есть а -а -а. ну а, не, не обращайте внимания, я немножко вот так затихаю, когда такие моменты... Ух ты, и шапку потеряли, но целые остались. Вот в чем преимущество танка. Шею не ломаю. Хотя когда-то и шею тоже на танке мы ломали. Такое случается. Случается. Но у нас пока было очень редко. Кто смотрел предыдущее видео, то знает. А кто не смотрел, обязательно посмотрите и оцените. Вот, обратно кто-то разбился. Каждый раз кто-то разбивается, и у нас благодаря этому, ну, хотя бы благодаря этому, третья позиция. Танк колбасит вообще, ну, неимоверный угол. Вот, ну, не заедет назад, да. Давай, едем. Уху, не перевернись. Ах, вот и сломанная шея. Ну, ничего, третья позиция нам так и светила, в принципе. Ну, не доехали. Бывает. А, стабильно третье место, давайте. Давайте, идеальный старт, газуй, газуй, газуй. А мне интересно, разработчики сделали чтобы на танке можно было стрелять в соперниках, было прикольно. Так едет парень на первом месте, едет, едет и его вот такой, бабах! И нет, парня на, на первом. Ух ты, мы еще и наверх запрыгнули, ну, ну, ай, чё, сальто не было, мы на ходу. Абра, видите, ребята, обратно кто-то разбился, обратно у нас как минимум третье Ай, как минимум третье место на карков. А могло быть второе, проехали бы на метр, дальше было бы второе. но ничего, ничего. О, день гонок. Тут... О, процентов формула. Без вариантов формула. Давайте, наверное, скинем эти цепи. Они нам, ну, не... Ух ты, у нас еще оснащение, освободилась еще одна ячейка. Что ж поставить? Так, поставим, к что поставим, ребят, подскажите, что поставить? Усилитель, фляг, магнит. А давайте, да, пусть стоит. Так, нет, это, наверное, ставить не будем или поставим. А и что ж поставить? А, крылья поставить или стартовый усилитель? Крылья? Думаете? Ну пусть будут крылья. А, лети... Летим на формуле мы. Стоят крылья для того, чтобы летать. И антикрыло, чтобы не взлетать. Вот, вперед, погнали! Что-то у нас старт малообещающий. Так, заедем. Не, не заедем назад, давай. Давай назад сразу и разгонул. ты, мы отстали от ребят. Что-то мне кажется, надо, надо собирать денежки. И в этом нам поможет наш Супер Дизель. Погоняем, насобираем, улучшим формулу и начнем всех-всех-всех побеждать. Вот нам бы еще магнит бы, магнит бы нам на Супер Дизель. Не устану повторять, наверное, в каждом выпуске повторяю это. Дайте нам магнит на Супер Дизель. А то все монетки проходят как-то мимо нас, мы летаем на нем просто. Ну, не знаю, ребят, ну, кто не видел, посмотрите. Просто машина летающая, реально, на него крылья, надо и магнит. Вот, давай наша формулка, давай обходи всех, давай, давай, давай, давай, давай, давай. ух ты как на дыбах, мы проехали, даже две монетки дали, ух шу, бампер сломали, мы теперь без бампера, получается без носа какие-то, ой и, и антикрыло спойлер наш выломала, как-то непонятно, уже интересная машинка у нас, ой вообще отломался, все поотлеталось, все что только можно было подлетать, все подлетало с машины. Но мы целые, тем не менее, финишировали. Молодцы! Пальчик вверх. Конечно, пальчик вверх. Машина снова целая. И давайте с вами поедем. Идеальный старт. Едем, едем, едем, едем. мы вперед. Тут надо было притормозить. И сейчас бы всех накатиком обогнали. Он, парень, вообще на деревянных колесах гоняет него... Ай, не перевернись Ну, а вот эти подколы Надо, наверное О, на формулу нужно поставить Подколу, чтобы не тяжелая была Чтобы не летала Тогда 100% всех будут обгонять Ну да, а так, последняя позиция Сломали, ба ой спойлер Ну, что поделаешь, в общем, ребят Мы пошли зарабатывать денежки А вы пока подписывайтесь на наш канал Ставьте пальчики вверх, всем пока-пока